обзоры в видео формате по главной криптовалюте и отдельным альткоином а также есть ссылочки на страничку в твиттере и сообщество вконтакте тоже рекомендую подписаться ну а мы с вами давайте начнем традиционно посмотрим на индекс страха и жадности он показывает нам отметку 33 ушли уже несколько дней из зоны экстремального страха находимся просто в зоне страха тепловая карта криптовалют показывает хороший отскок по биткоину в целом практически весь рынок зеленый также обратите внимание что индикаторы по главной криптовалюте показывают зону покупок давайте сразу посмотрим на ликвидации за последние 24 часа у нас было ликвидировано порядка 57 тысяч трейдеров на общую сумму 207 миллионов долларов и в основном потери несут Шортовые позиции, но обратите внимание, есть некоторая разнонаправленность, в частности по бирже FTX, а также Bitfinex и Bitmex показывают потери по лонговым позициям. Соотношение коротких и длинных позиций также за 24 часа. У нас доминируют лонговые позиции, но доминация незначительная, 50,34%. Также хотел обратить внимание на некоторый новостной фон, который совсем недавно у нас проходил, буквально пару дней назад. Речь шла о том, что Tesla реализовала 75% своих биткоинов, они опубликовали соответствующий отчет по этому поводу, где показали, что за последние 3 месяца, это был квартальный отчет, они реализовали практически весь свой объем удерживаемых биткоинов это было порядка 1,3 и 3 чуть более миллиардов долларов и по завершению этой операции к моменту отчета у них осталось порядка 218 миллионов долларов в биткоинах это конечно же оказало негативное влияние на рынок и рынок немножко стал корректироваться сейчас происходит отскок также хочу обратить внимание что данная новость никак не идет в разрез с тем анализом который мы в последнее время с вами обсуждаем в том числе и здесь в обзорах, а также на отдельных стримах речь идет о том что сейчас идет перераз распределение активов. В частности, например, Джастин Сан сказал об этом следующее. Я считаю, что данная новость очень хорошая для рынка, поскольку рынку нет необходимости опасаться, что Tesla в любой момент начнет фиксировать свои позиции по биткоину. При этом Илон Маск также подтвердил, что он не уходит от биткоина и при необходимости продолжит его скупать. Я думаю, что прошла фиксация прибыли. И здесь речь идет как раз таки о том, о чем мы с вами говорим в последнее время, обсуждая мнение аналитиков Glassnode. В частности, обратите внимание вот на этот чарт. Здесь речь идет о том, что последствия событий капитуляции всегда является немедленное перераспределение монет среди новых покупателей, которые сначала часто классифицируют как краткосрочный держатель. Однако со временем преобладание долгосрочных держателей среди предложения увеличивается, поскольку спекулянты, работающие на хорошем рынке, уходят с него, то есть идет вымывание слабых рук. Формирование дна часто сопровождается именно долгосрочными держателями которые несут на себе всю большую долю нереализованных убытков о чем идет речь о том что механизм формирование дна состоит из двух частей обычно когда с рынка выходят организации со слабой убежденностью имеется в виду институциональные в том числе и крупные различные киты трейдеры и далее постепенная передача этих монет происходит в организации с твердой убежденностью которые относительно нечувствительны к цене то есть долгосрочные держатели но при этом нужно учитывать что в разгар предыдущих медвежьих рынков доля предложения которая удерживалась долгосрочными держателями и по сути была убыточной превышала три. 34%. Между тем, доля краткосрочных держателей сокращалась до 3-4% предложения. На данный момент краткосрочные держатели по-прежнему удерживают более 16% предложения, может быть чуть меньше этот отчет был на прошлой неделе что позволяет предположить, что только перераспределенные монеты сейчас должны пройти процесс созревания в руках держателей с более высоким уровнем убеждений. О чем идет речь? То есть, когда идет перераспределение, и долгосрочные держатели на паниках рынка начинают фиксировать, в том числе и активы, которые несут нереализованный убыток, то есть фактически с убытком фиксируя свою прибыль, тем самым новые краткосрочные держатели, которые думают, что они купили уже практически на дне рынка, но при этом у них достаточно высокого уб... Убежденность в том что рынок рано или поздно все равно вырастет они покупают эти монеты но при этом эти монеты должны созреть в их руках то есть краткосрочные держатели должны превратиться в долгосрочных также это очень хорошо сходится с тоже с отдельными чартами по аналитике глэс нот которые говорят о том что в целом продолжается истощаться предложение на биржах то есть агрессивное накопление происходит как у крупных держателей где более 10 тысяч биткоинов так и у самых мелких где менее одного биткоина. как владеющий владеющие от 10 до 10, от 10 биткоинов до 10 тысяч биткоинов, практически полностью нейтральны к тому, что происходит. Также стоит обратить внимание, что аналитики Glassnode говорили и о том, что сейчас нереализованные убытки фиксируются и несут долгосрочные ходлеры, которые удерживают актив, набранный в период 20 2021 года, а те, кто набрали гораздо раньше, эти активы, не реализовывают. Также стоит обратить внимание и вот на этот чарт. Распределение богатства в долларах внутри сети можно разделить по возрастным группам. То есть, это когорты, где монеты в возрасте трех месяцев и меньше, и монеты в возрасте трех месяцев и больше. Это то, о чем я сказал. Общая стоимость долларов в этих горячих деньгах находится в структурном нисходящем тренде и в настоящее время упала ниже 20%. По сути, это описывает два явления. Старые монеты в значительной степени замедлили свои расходы. Иначе эти более молодые возрастные группы росли бы, как в случае с бычьими рынками, когда долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль. По сути, это сигнал о высокой убежденности ходлеров. И второе явление – это долгосрочные инвесторы постепенно накапливают эти самые горячие монеты и выводят их с рынка, позволяя им стареть и созревать в холодных хранилищах, то есть на своих холодных кошельках. Таким образом, по мнению аналитиков и также, на мой взгляд, рынок потихонечку приходит к стадии, начало формирования дна. Давайте сейчас посмотрим на график для того, чтобы определить интересные моменты, но перед тем, как мы это сделаем, я бы хотел показать вам еще и некоторые фундаментальные чарты. Обратите внимание, это индикатор активных адресов и настроений, мы часто его можем с вами наблюдать в моих обзорах. Я повторяюсь в индикаторах всегда, потому что на канал приходят новички. Обратите внимание, этот индикатор показывает период активных адресов за 28 дней, а также период активного изменения цены в процентном соотношении тоже за 28 дней. Когда индикатор находится в нижних значениях, это значит, что в краткосрочной перспективе у нас будет скорее всего рост, когда в верхних значениях скорее всего снижение. Мы находимся в перегретости, да у нас могут быть выходы еще за эту красную пунктирную линию, но после чего нам потребуется коррекция, и это в среднесрочной перспективе. Если смотреть на глобальные индикаторы, например на этот. Индикатор, который показывает нереализованный профит и убыток Здесь речь идет о том, что этот индикатор делит фактически рыночную стоимость и реализованную стоимость и снова на рыночную. Он очень хорошо показывает зону эйфории и зону капитуляции. Причем обратите внимание, уже многие аналитики говорят о том, что зона эйфории у нас была в марте, то есть речь идет о том, что пика этой зоны, то есть пика цены мы достигли в марте, а не в ноябре, когда у нас был all-time high, то есть переписывание high произошло уже на нисходящей динамике. Мы ушли в зону капитуляции, мы уже в ней, но мы можем уйти и ниже. Ни один индикатор нам не покажет, насколько глубоко мы можем провалиться. Но то, что мы уже начинаем формировать дно по многим фундаментальным показателям, я говорю, это не первый день, уже этот процесс начался. Также обратите внимание на резервный риск. Тоже очень хороший индикатор. Он показывает нам фактически цену биткоина и цену удержания. Тоже имейте в виду, что этот индикатор показывает нам циклы, Перепроданности и перекупленности соответственно. Мы уже давным-давно лежим в зоне перепроданности. Резервный риск нам говорит о том, что формирование дна уже достаточно активно идет. Да, этот период может вот здесь продолжиться. Какое-то время мы можем находиться в зоне вот этой самой перепроданности. И здесь это может произойти. Но мы уже там. Обратите внимание на график. Я взял месячный период биткоина на бирже Bitstamp с декабря 2014 года по сегодняшний день. И я заметил некоторую закономерность, которая происходила с учетом индикатора Market Cipher. Обратите внимание, волна моментума, которая переходит в зону покупок, то есть находится ниже нулевой отметки, существовала с декабря 2014 года по октябрь 2015 года внизу с момента пересечения на протяжении 365 дней. Следующим этапом волна моментума, начиная с ноября 2018 года по июнь 2019 года, находилась в таком же значении на протяжении 200 12 дней. Я взял среднее значение между двумя этими периодами. У меня получилось 276 дней. С момента последней зеленой точки, которую нарисовал индикатор на волне моментума, я первую не брал в расчет, возможно стоило бы. Но если мы берем последнюю, когда индикатор в действительности показал нам вход в позицию, последнюю точку до выхода волны моментума в среднее значение и начавшегося роста прошел 61 день, Обратите внимание, то же самое происходило в 18-19 году, ровно 61 день с момента того, как индикатор подрисовал зеленую точку и до выхода волны моментума в средние значения. Если мы берем период входа в средние значения по индикатору сейчас волны моментума, то у нас период, который нам необходимо будет пройти до формирования или начало формирования разворотной динамики составит примерно в среднем 276 дней. Если это произойдет, то примерно через 61 день, а это будет у нас где-то в начале декабря, индикатор нам должен подрисовать зеленую точку, показав, что началась разворотная динамика. И волна ума выйдет в нулевые значения с переходом снизу вверх примерно в феврале 2023 года. Если мы говорим о том, что происходит сейчас на фондовом рынке, в том числе ужесточение денежной кредитной политики, которая будет продолжаться у Федеральной резервной системы, то мы можем предположить, что последние оставшиеся, вернее, несколько заседаний ФРС, которые завершатся в декабре 2022 года, скорее всего, будут оказывать давление, в том числе и на криптовалютный рынок. Однако ослабление в конце года и возможное снижение, показателей инфляции приведет к тому, что рынки начнут разворачиваться, и мы, конечно, первые на это отреагируем. Очень много показателей, включая и тех, что публикуются аналитиками Glassnode, говорят о том, что период созревания может проходить порядка 100-120 дней. Если не уходить в глобальный нисходящий цикл на несколько лет, как это у нас было в период 17 2020 года, то мы можем предположить, что у нас формирование дна началось, но не завершилось. Поэтому я сохраняю свою позицию о том, что капитуляция у нас еще, скорее всего, произойдет. Поскольку созревание монет в коротких руках не завершилось, а по всем таймфреймам и по всем индикаторам мы, скорее всего, еще, не сможем преодолеть отметку в 30 тысяч долларов сша где сосредоточены самые большие объемы сейчас нам необходимо закрепиться за отметкой 25 26 я говорил о том что восходящая динамика вероятнее всего может продолжиться при выходе красной зоны денежного потока в зеленый мы намекаем на выход и восходящая динамика продолжается мы пытаемся прорваться через пунктирную трендовую паутину на отметке 23 800 также у нас на отметке 22 500 находится реализованная цена и также стоит обратить внимание что у нас существует еще такой показатель как дельта цена я уже говорил об этом неоднократно это новый показатель который сейчас отсматривают аналитики glas note так вот дельта цена и ее преимущество в том что она показывает не только он чейн показатели но в том числе и технические данные то есть она берет и технический анализ и фундаментальный и по сути представляет собой форму гибридной модели ценообразования она рассчитывается как разница между реализованной ценой и средней ценой за все время еще никогда биткоин не пробивал эту отметку она у нас была на отметке 14750, если я не ошибаюсь. Сейчас, с учетом того, что рынок продолжает нисходящую динамику, а это индикатор, который рассчитывает в том числе и технические данные, как я уже сказал, среднюю скользящую за все время по цене, то она немножко спускается. сейчас находится на отметке 14200, примерно плюс-минус. Обратите внимание на график. 14850, уровень FIBA. Это зона. Поэтому я все еще ожидаю падения в зону 15 через какую-то консолидацию сейчас под отметкой 25 тысяч долларов. Сейчас тренд дневной немножко спадает на 6 часов, продолжается рост, манифло все еще зеленый, цена средневзвешенной объемом пересекает значение снизу вверх, но у нас есть уже перегретость по стахастическому RSI. Мы можем еще какое-то время подвинуться и даже может быть импульс к тому, чтобы уйти все-таки в зону 25, хотя я уже считаю, что мы в этой зоне были, поскольку 24 280 с учетом моей Моего анализа это уже зона 25 но еще одна попытка может быть где-нибудь в районе 24 300 после чего начнем разворачиваться однозначно придет какое-то коррекционное снижение и мы будем двигаться в боковом канале триггеров для роста пока недостаточно но они могут быть учитываем то что сейчас в ближайшую неделю у нас будет ставка федеральной резервной системы по логике и по теории доу это все заложено уже в цене то есть рынок должен будет отыграть ставку 0,75 базисных пунктов уже сейчас в преддверии этой самой ставкой. Но опять-таки напомню, что мы ожидаем информацию по рынку жилья, которая тоже выйдет. Также у нас еще скоро начнет продолжаться, вернее, будет статистика по высокотехнологичному сектору. И эта статистика оказывает прямое влияние на наш рынок. Обратите внимание, мы сейчас с вами делаем обзор, а высокотехнологичный сектор показывает нисходящую динамику. Это означает, что и биткоин, даже разогнавшись на полтора процента, сейчас потихонечку будет показывать Ту же самую нисходящую динамику. Рынки отыграли негатив. Сегодня был отскок. И я думаю, что этот отскок может еще чуть-чуть продолжиться. А может и сразу уйдем на коррекцию. Перегретость по рынкам я вижу однозначно. Также если посмотреть на 2 часа, у нас идет залом. Однозначно в большей степени похоже на шортовые позиции. Секвентал отрисовал пятую свечу. Доджи сейчас меняет ее цвет то красную, то зеленую, но в любом случае у нас короткий цикл на двух часах намекает на завершение. И обратите внимание на волну моментума, она рисуется в горизонтальном положении по гребню волны. Также хочу обратить внимание, что у меня сегодня анонс по обучающему материалу, который я готовил несколько месяцев. Это обучение в основном ориентировано для новичков, для тех людей, которые никогда не сталкивались с трейдингом криптовалют и тем более с трейдингом в принципе. Здесь речь идет обо всем, о регистрации на бирже, о регистрации криптовалютного кошелька, об основах технического анализа, о графических паттернах, о свечных паттернах, обо всем, что я использую в своем анализе. Также здесь в основе этого обучения заложена авторская стратегия поиска точек входа, money-менеджмента и риск-менеджмента, а также эксклюзивные секреты, как я нахожу эти точки входа и как защищаю свою позицию. В принципе весь курс построен на авторской методике, поэтому если вы даже уже опытный трейдер, он будет вам достаточно полезен, вы можете найти для себя что-то новое, в том числе по работе с индикаторами рынка, поскольку в основе моего трейдинга лежит конечно же в первую очередь алгоритмический анализ. Поэтому все могут пройти на сайт indexraid.online, зарегистрироваться. И пройти данное обучение В качестве обучающего материала здесь будет предоставлено видео обучение здесь порядка 5 часов видео материала также здесь есть и материалы по обучению в текстовом формате здесь есть все индикаторы рынка которые я использую здесь есть аналитика и полезные ресурсы большей частью которые также используется и вы видите в обзорах здесь есть калькулятор риска и money management вы можете его скачать и получить к нему доступ Калькулятор в формате Excel позволяет рассчитывать риск и money management на споте, а также на бессрочном и инверсном контракте на изолированной марже, которую я практикую. Также обращаю ваше внимание, что здесь будет возможность получить доступ к бирже BinX на специальную ссылку и также бирже Bybit. На бирже BinX будут предоставлены бонусы всем участникам этого обучения. 30 долларов без необходимости разброкировки и 50 долларов при достижении объемов в 20 тысяч USDT с возможностью кредитного плеча X5. Так что переходите на регистрацию по этой ссылочке. Если вы уже зарегистрированы на бирже BINX и приобретаете данный курс, вам необходимо будет направить личное сообщение мне в чате для того, чтобы я мог подтвердить приобретение вами данного обучающего материала вы должны будете сделать скриншот личного кабинета с информацией о электронном адресе, а также прислать мне UID аккаунта на бирже BNX. И также в качестве дополнения здесь будет постоянный доступ к Community Index Rate Privat, где можно будет задавать вопросы по обучению и по всем тем материалам, которые будут вам предоставлены. Поэтому, если вы впервые сталкиваетесь с трейдингом и с криптотрейдингом, тем более, для вас прохождение данного обучения будет очень хорошей возможностью узнать что-то новое. Также, с учетом анонса на моем канале и только лишь здесь,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 YouTube канала. Ну а с вами был Гоша, канал IndexRaid и до новых встреч.